Всем привет, с вами Вадим, и мы продолжаем проходить сюжет Империон Galactic Survival версии 1.6. Всем приятного просмотра. В целом на этом корабле я уже, в общем-то, и закончил. Я забрал все, что смог отсюда унести. Я предполагаю, что придется еще раз сюда лететь. По поводу задания, там говорилось, что мне нужно попасть на Луну газообразной планеты. Я могу предположить, что это вот эта планета Кай. Но в любом случае, я сейчас сюда не полечу, потому что у меня нету ни боеприпасов, ни медикаментов. Также я хочу изначально обзавестись большим кораблем. Давайте будем возвращаться на нашу планету. Фиксируем. Корабль я самостоятельно строить пока что не собираюсь. Я хочу забрать один, тот Красный корабль, который был э, в метеоритном поле. И надеюсь, у меня эта затея получится. Ну, встретимся с вами уже, когда буду на базе. Я уже у себя на базе. Тут меня сразу же так, немножко пролагает. Сразу же меня уже встречал вот этот вот инфицированный Да, и я его уже собрать ничего не смогу. Так, это у нас был кустик, понятно. Так, самое главное меня интересует, есть ли топливо. Я вижу, что генератор работает, значит топливо есть. Это уже хорошо. Сейчас я, наверное, по-быстрому разгружу свой корабль. Кстати, растения мои также хорошо работают хорошо растут я хочу разгрузить свой корабль и приготовить некоторые скажем так детали которые мне понадобятся для того чтобы захватить тот корабль а именно мне нужно будет усилить подъемную силу того малого корабля чтобы он мог поднять довольно хороший вес и также я поставлю довольно много расширителей контейнера чтобы мог туда влезть хотя бы один, один движок и на этом я, пожалуй, попробую протестировать этот корабль о том Хейдельберге, который у нас там в развалинах лежит. По поводу деталей, что я буду заказывать. но В любом случае, давайте, я думаю, два прямоточных двигателя можно можно их поставить. И, пожалуй, четыре вот таких движка маневровые будут в любом случае давайте еще нет сотни это много ну, давайте штук 15 наверное расширить контейнера поставим на производство так не смогу ли я сделать Деконструктор. Хм, магнитный сердечник 10 штук. Кстати, расширенный конструктор тоже было бы неплохо установить. Ну, я, наверное, деконструктор возьму в приоритет. Для нас необходимо еще собрать магнитный сердечник. Ну, давайте посмотрим, что у нас для магнитного сердечника необходимо. У меня в целом есть все, но скорее всего неодимовый слиток, у меня с ним беда, их довольно мало. Получается неодимовых слитков мне 50 штук понадобится. У меня только 12, ну придется тогда полететь на орбитальную станцию к сам затариться неодимовыми слитками. Но затариваться я уже буду также за кадром, когда также произведутся все вот эти вот компоненты, я к вам вернусь. Я себе приобрел на орбитальной космической станции ядро экстрактора, оно там 8 с мелочью тысяч стоило, неодимовых слитков там 80, по-моему, с копейками, 84, и также скупил практически всю медь, которая там была. Денежки у меня еще немножко осталось ну практически 3000 но к сожалению я забыл взять с собой все вот это вот ненужное мне оружие и продать нужно будет это как-то ближайшим образом сделать здесь я заказывал патроны вот у меня есть немножко так что у меня там произвелось два прямоточных двигателя есть 15 расширенных контейнеров есть расширителей и 4 двигателя. Также, пожалуй, давай заходи. Э, давайте попробуем сделать М -м. беспроводное соединение для малого корабля. Я так полагаю, что оно и для большого также пойдет. Э, сделаю две штуки. Теперь по поводу базы. кобальтового сплава не хватает. Так, а за кобальт что-то я совсем забыл. Ну, кобальт можно у талонов купить. Что мне еще не хватает? Ну, в целом, только одного кобальтового сплава. И все равно с магнитными сердечниками там что-то не то. А ну. Так, для магнитных сердечников что нам еще нужно? По-моему, тоже кобальт. Да, кобальтовый слиток ну тогда я поеду к талонам скорее всего на вот этом мотоцикле буду приобретать кобальт вот приобрел еще одну сотню кобальта кстати есть новый постер давайте повешаем повесим посмотрим хм. да интересный Ну, такого животное здесь пока еще не видел. Так, или может это один из тех больших динозавров, которые здесь ползают. Так, хорошо. Для начала меня интересует деконструктор. Производим. Давайте посмотрим. Так, хватит ли мне? центрального процессора в общем половина только загружена, я думаю, что с головой хватит предполагаю, что энергии тоже должно хватить ну, давайте тогда дождемся изготовления деконструктора ну вот, деконструктор и готов значит подключаемся и у меня есть еще одна вот один вопрос. Сможет ли деконструктор разобрать вот эти вот трансформаторы там, скажем, чтобы еще, ну, короче, какие-то запчасти, вот механические компоненты. Если он из них сможет получить слитки других металлов, это будет очень хорошо. Итак, значит, контейнер. Я контроллер контейнеров еще сделал за кадром, параллельно с деконструктором. Также вот есть сам деконструктор. Контроллер, наверное, я поставлю. А, это походу не тот. Хм. Это э, контроллер не тот. Ладно, давайте закажем тогда тот. Для базы, контроллер контейнеров. Вот. Пускай тогда изготовляется. Деконструктор я пока что планирую поставить где-то тут. Потом в будущем я планирую разобрать здесь немножко эту платформу и сделать, скажем так, спуск на нижний уровень. Значит, материалы мы будем брать из того контроллера все остальное будем складывать сюда так посмотрим изготовился ли он ну, вроде бы да его я поставлю ну, здесь внутри в целом вот сюда отлично давайте теперь его сюда привяжем контроллер контейнеров и также так база контроллер я туда сброшу вот это кислородную станцию нам мне здесь пока что не нужно чтобы еще остальные блоки пускай остаются вот трансформаторы хотел бы попробовать разобрать ну и в целом пока что все давайте включать смотрим Смотрите, разбирают, это очень хорошо. А ну, ЦП шестьдесят тысяч, тридцать три, тридцать восемь загруженности реакторов, все очень хорошо, даже работает. Так, ладно, раз деконструктор может разбирать компоненты. Это уже очень хорошо. Давайте попробуем сделать расширенный конструктор. Вот. Пускай производится магнитные сердечники, на них все хватает. Отлично. Значит, сейчас берем расширение, берем беспроводное, берем прямоточные ускорители, берем средние двигателя. И я думаю, что пока все. Давайте немножко переделаем корабль. Хочу больше сюда поставить расширений, чтобы можно было э, достаточно много сюда поставить каких-то... Ну, загрузить груза. Так, разборка. Их я хочу поставить вот сюда. давай сюда так еще четыре можно надеюсь если я разберу вот эти блоки турелька не упадет так хорошо даже очень контроллер вот сюда И пожалуй один можно поставить Где-то вот здесь на задней части Вот так ну, Довольно симметрично Эх, сюда пожалуй можно поставить И удаленку Пускай будет Итак, теперь На боковые Можно было бы поставить еще по ускорителю В целом Передние ускорители я заменю. На их место я, наверное, поставлю вот эти вот большие, которые здесь. На их место поставим вот эти ускорители. Вот так. И сюда. Ну давай. Тяга уже должна быть хорошей. Э, вот эти ускорители и вот эти ускорители я также буду применять. М -м, не то. Значит, та... э, вот эти ускорители ставим наперед. Раз. Еще у меня есть такое предположение, что, скорее всего, нужно будет добавить еще один топливный бак. Так, вот как раз у меня есть отверстие для вот этих маленьких ускорителей. Один, и с другой стороны тоже должен быть такой, такое отверстие. Можно было бы поставить еще. Ну, посмотрим. Хм. Там внизу, под этим кораблем, малые я, наверное, сейчас убирать не стану. Малые ускорители. Их можно было бы, скажем так, поставить где-то тут. Ну, два, по крайней мере, точно станет. А ну... Кажется мне, что я их даже довольно много срезал. Довольно много блоков убрал. А ну, а если сюда куда-то? Допустим, вот этот. Ну, о, уже и расширенный конструктор произвелся. Очень хорошо. Получается через один блок. И вот тут. Все. В целом корабль должен быть готов. Давайте не то. Так, давайте я заберу блоки. Вот остальные блоки. Закрою здесь вот эти отверстия. И в целом пока что все. Теперь давайте посмотрим вот тут, какой объем будет у тех двигателей, которые я буду снимать. Большое судно. Там по-любому будут маленькие двигателя и вот эти вот средние двигатели С. Этот по объему у нас 80 единиц имеет, а вот этот 1600. Так, а сколько имеет сейчас вместительность э, контейнер корабля? Так, малое судно. 2 250. Надеюсь, что оно хотя бы один этот ускоритель сможет э, в себе поместить. Ну, давайте сейчас э, сразу же поставим э, как его? И еще один конструктор подключимся сюда хм, я не ожидал что будет так быстро так значит малое судно опять база расширенный конструктор большой расширенный конструктор значит ставим сюда а большой наверное переместим на разборку так база контроллер контейнеров и ставим сюда а ну а смотрите здесь нету ничего особо такого интересного главное что у меня теперь появился заскозий и реструмовый слиток Ладно, это не к спеху. Теперь, как всегда, я умею забывать все вот эти модули. Сразу беру Еву. Сразу беру броню. Может быть, на температуру возьму. И вот так. Так, на тот корабль я установил уже расширение. Давайте подключимся теперь к малому судну. Здесь что я хочу забрать? Топливные ячейки я, наверное, заберу. Ядро нужно забрать. Кислород у меня здесь есть. О, беспроводное соединение. По-любому заберу. В боекомплекте. Так. Вот так. Заберу, наверное, часть вооружения. Ну, по крайней мере стандартные первого уровня которые можно продать так патронов хватает дробовик взял заряд мультиинструмента мне думаю пока не нужен контроллер контейнеров все же походу я правильно его произвел так штурмовой дробовик забираем И дробовик 2 лазерная винтовка Турмовая Так, снайперскую винтовку я забрал Дробовик Почему-то У меня с глазами Проблема Так, контроллер контейнеров У меня здесь есть вроде бы Обычная снайперка а ну, еще раз. М -м, контроллер. Так, боекомплект. Штурмовой дробовик. Импульсная винтовка. Так, бур, пожалуй, также заберу. Снайперская винтовка. Так, а где же. А, винтовка второго грейда у меня. Ну а подождите, теперь. Кстати, нужно еще забрать Кон контейнер. Вот, у меня еще есть очищенный пентоксид, его тоже заберу. Ну да ладно, друзья, я буду прыгать обратно на в ту систему на к той планете. И уже возле обломках. А, я же хотел протестировать. Так, вот какие-то обломки. Я думаю, что по-любому можно будет собрать хотя бы один двигатель. Хидельберг, по-моему, там в тысячу метрах. Вот это обломки, вроде бы, это он. Давайте подлетим, убедимся в этом. Ай-яй-яй, что-то тут неладное. Так, да, это Хейдельберг. Так, нужно посмотреть, есть ли тут э, ускорители, которые можно было бы снять. Да, вот я вижу уже ускорители. А, а это еще что за тело? М -м, давайте садиться. Итак. Хм, топливный бак. А что, получается его разобрать не смогу? Это видят ро. А ну. Вы не можете изменить эту структуру а если пальнуть по нему их блин да откуда же здесь ядро зачем они его поставили да тогда придется лететь уже к тому кораблю в мином поле ну ладно встречаемся там вот он красавец стоит ждет своей участи ну встречай нового хозяина так я конечно же подзабыл что там в нем не хватало так но в любом случае здесь слишком много слишком большая загрузка центрального процессора в любом случае, нужно будет сюда расширить или тянуть. Так. Давайте включим фонарь. Кстати, вот сразу ядро видно. Давайте немножко его расстреляем. А, орудие активировать нужно. Ну да ладно. Я сейчас активирую орудие, и турелька начнет разваливать здесь все подряд. Так, это пока отключаем. У меня здесь должен быть с собой дробовик. Это сюда. Патроны дробовика. Тоже сюда. Ну, вот так. Так, здесь стекло, скорее всего. А интересно, смогу же я разобрать его с помощью вот этого вот мультиинструмента. Стекло разобралось. И ядро тоже. Это круто. Так, здесь вот есть дыра. Это не особо хорошо. Ну давай, открывайся. Так, этот ангар сквозной. Это тоже, по правде говоря, очень хорошо. Мне это нравится. Так, 690 объема забито. Так, давайте-ка я по максимуму все отсюда попробую забрать э, кстати есть одно ядро давайте его обратно где он был там и поставим так мне интересно не прилетит ли сюда так не прилетит ли сюда какой-то корабль меня уничтожать надеюсь что нет. что нет так, отлично Этот ангар в целом я смогу Спокойно закрыть э -э Так Что я тут с собой брал Беспроводное соединение ну, Давайте его установим Где-то тут Вот сюда поставим Теперь я должен спокойно подключаться ко всем кораблям. Destroyed vessel. Ну, смотрите, более чем в два раза пере... увеличен объем ЦП, превышен. Кислород отключаем, освещение, сигналы, двигатели, автотормоз пускай будет. А турель оружия также. Так, по идее, теперь я смогу Куда-то сюда забросите ненужные ускорители. Ну, в целом ускорители нужные, но пускай. Так, здесь, здесь их два штуки. Многовато. Так, есть. Генератор гравитации также уберем. Так, что-то с боковыми ускорителями. Так, скорее всего, ускорителя, который идет на эту сторону. Один есть, это уже хорошо. Так, раз, два. Два ускорителя, которые тормозные. Уберем. Так, дестроит vessel. Смотрите, практически уже забит. Так, ускорители на эту сторону. По идее, должны быть. Да, здесь их три штуки даже. Давайте уберем несколько. Так, нужен новый контейнер. Здесь мало. Здесь нормально. Так, с, с левой стороны, получается, ускорителей совсем нету. Хм. Это нехорошо. Так, один ускоритель. И второй. Так, ускорители вверх. Один. Э, три штуки, это много. Вот так. Ускорители вниз. Так, там у нас сетка какая-то. А ну. Ну, скорее всего, вот этот один и есть. Вряд ли их здесь есть больше. Э, давайте посмотрим, что у нас тут есть на этот. Хм. 374 а расширение здесь есть? что то я внимания не обратил так отсутствует кабина и генератор двигатели давайте автогруппу устроим двигатели раз два три четыре пять шесть по два четыре бака один вентилятор станция два варпа здесь как бы два это очень много Лампа для растений, маячки, медицина, освещение, пассажирское сиденье, пищевой, РСУ, сигналы, сенсоры, скат. Пандусы, я понял. Снаряжение, беспроводное соединение, консоль управления, шкафчик амуниции, стол. Понятно, топливный бак, холодильники, ядро, ящик амуниции. О! Это очень хорошо. А во втором... Хм, 135 мм ракета. Так, ящики хранения 17 штук. Ну, давайте первые фонаря возьмем. Ну, всякий хлам. Расширение контейнера... Э, расширение центрального процессора я здесь не наблюдаю. Ну что, друзья, я, наверное... Попытаюсь я сейчас забрать отсюда все, что смогу. Ну, думаю, что пару ускорителей мне здесь в этот корабль влезет. Наверное, по дороге я залечу еще на торговую станцию орбитальную. Продам весь вот этот вот хлам. Ну, все, что смогу. И прилечу сюда уже с кабиной. Думаю, генератора 2-3 возьму. Нужно будет еще топливо набрать. Так, смотрите можно вылечиться также сюда возьму так давайте посмотрим большое судно топливный бак давайте откроем кабина генератор есть рсу здесь есть наверное пару больших вот таких генераторов с собой возьму центральный процессор Ну, штучки две можно взять точно так, этого открою. Warp двигатель. мед Устройство. Так, ремонтную станцию. Детектор обязательно сюда поставим. Буровой модуль. Рабочие турели. Ну и я думаю, что все. На этом, пожалуй, я с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайки.